Слыхали ли вы за рощий глаз ночной певца любви, певца своей печали, когда поля в час утренней молчали, свирели звук унылый и простой слыхали?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 Вздохнули львы, вздохнули вздохнули Вздохнули ли вы? Встречали ли вы? Слыхали ли